привет дорогие друзья сегодня 7 января самое время на улице вот минус 30 градусов мороз и солнце день чудесный самое время проверить свою мою дачку на дырявость на утепленность и вот я что хочу показать здесь почему-то вот у меня скорее всего что-то происходит вот. белый гвоздь покрытый инием. я сегодня утром здесь намерил минус 2 градуса ну для сравнения весь остальной дом вот здесь вот 18 вот 20 а сама печка у нас вот вот, довольно таки теплая топится да, вон, даже как там получается здесь 24 то есть в среднем то все хорошо по градусникам а там тоже минус 14 и вот я вот эти все мостки холода все вот эти вот замечательные места отверстия и так далее буду летом утеплять хорошая игрушка перометр. она позволяет выявить слабые места пол. Ну, полик у нас 14-15 и вот здесь вот было холодное, холодное место 12-10 ну, сейчас нормально в общем пока печка еще хорошенько не прогрела ну, для сравнения что там на улице террасочки минус 17 это только в терраске минус 17 вот. а на улице на улице все не может он ниже минус 18 не может показывать здесь вот, вот так это только в терраске печечка ну, печка слава богу все хорошо ну там... там здорово там даже 800 мелькает так что утеплять и утеплять